Двенадцать сигналов нашего тела о внутренних и эмоциональных проблемах. Наше тело — это сложнейший механизм чувствительно реагирующие не только на внешние, но и на внутренние факторы. Дискомфорт и боль могут быть сигналами о внутренних переживаниях, тайных страхах, нерешенных вопросах, хронических болей, симптомы стресса, эмоциональных проблем, особенно когда в физиологии все в порядке и видимых причин боли нет. Все у нас находится в голове и в психосоматике. Как правило, если голова болит, это означает, что у вас чрезмерное напряжение. Это может быть озабоченность, в там частые переживания по незначительным мелочам. И постоянная спешка приводит вас к головным болям. Поэтому я вам рекомендую начать пользоваться эфирными маслами по... Они помогают восстановить ваше эмоциональное состояние и выводят ваши жизненные энергии на новый уровень. И для того, чтобы не болела голова, достаточно будет печечной мяты вместо аналгина и экстрамона. Вы просто-напросто помажете листки, запястья, за ушами и сзади. Этого будет достаточно, чтобы через 10-15 минут голова у вас перестала болеть. У вас появился дискомфорт в области шеи. Это символизирует груз обид на окружающих. Груз досады на собственное несовершенство. Шея болит, когда мы не можем простить кого-то или самого себя. Также много мы звали на свои плечи. Выход вам необходимо пересмотреть свое отношение к себе и окружающим. Чаще всего люди не хотят вас обижать, а так получается. Вы не обязаны соответствовать требованиям, других людей, относитесь к миру легче не научитесь прощать. И еще важно чаще думать о вещах, которые вы любите. Вы спросите, а почему я должна прощать человека, если он этого не заслужил? Хорошо, не прощайте, потому что прощение… Не от сердца, наоборот, вас будет еще больше убивать. Поэтому вам важно в этот период наполниться, наполнить свое внутреннее состояние, полюбить себя, а обида постепенно идет на другой план, и вы на этом не будете зацикливаться. Плечи. Будвеча говорит о том, что мы носим тяжелую эмоциональную нагрузку, находимся под большим эмоциональным давлением. Возможно, кто-то в нашем окружении давит на вас. Или вы не можете принять какое-то важное решение, но оно лежит тяжелым грузом у вас на плечах. Попробуйте поделиться своими проблемами с близким другом. Вы почувствуете облегчение. Даже если вы просто выговоритесь, уже это поможет нести этот вес в одиночку а может быть и откроет глаза на простое решение проблемы. Также вам помогут эмоционально справиться с эмоциями масла. Не забывая масла очень сильно успокаивают. Даже, например, вы расстроены, то же самое перечное мята, вы достаточно будет на запястье нанести, растереть. И сегодня вы не можете подышать. Великолепный запах, он, правда острый, на любителя, но он действительно помогает успокоиться, снять головную боль, снять раздражение, усталость. Если у вас болит верхняя часть спины, это говорит об отсутствии эмоциональной поддержки, не в факте близких людей рядом, когда мы подсознательно чувствуем себя нелюбимыми и, или недооцененными. Больше общайтесь с разными людьми, не зацикливайтесь на себе, будьте открыты и дружелюбны. Знакомьтесь, ходите на свидания, и главное, не добавляйте в себе чувство привязанности. Если у вас нет любимого человека, вам необходимо его привлечь. Для этого есть разные способы. Их я оставлю в описании под этим видео. Если у вас болит нижняя часть спины, это означает, что вы волнуетесь много о деньгах. У вас может мыть поясница. Возможно, собственно, есть тайная зависть. Богатая жизнь которая дает вам покоя. Вы хотите выйти на другой уровень дохода. Ну, близкие постоянно заставляют переживать по поводу денег. Запомните, вы, чтобы привлечь в свою жизнь деньги с легкостью, опять же, это зависит все от вашего внутреннего состояния. Вы должны радоваться жизни, благодарить за ту или иную ситуацию, что у вас происходит. И если вам нужны деньги, просто напишите на бумаге нужную сумму. Вы Представьте, как она у вас появилась, на что вы ее потратите. И приберите эту бумагу на какое-то время. И забудьте за это. И деньги, поверьте, обязательно к вам придут. Если же вы будете гоняться за деньгами, они от вас будут просто-напросто убегать. Боль лапкяк указывает на недостаток гибкости, на слишком упорное нежелание идти на компромисс. Скорее всего, вы противитесь каким-то важным изменениям в жизни или подсознательно боитесь принять что-то новое в своей жизни. Жизнь, жизнь вам может казаться слишком трудной и жестокой. Это только кажется. Возможно, вы просто все усложняете. Будьте гибче. Не тратьте энергию на борьбу с тем, что вы не в силах, то, а что вы не в силах повлиять. Почему же болят руки? Руки болят… У тех, кто нуждается в дружбе, у тех, кому не хватает расслабления и простого дружеского общения с другими людьми. Если у вас ноют кисти рук, это сигнал о том, что пора выходить из своего замкнутого мирка. Попробуйте завести новых друзей, победайте с коллегами, сходите на стадион, на концерт, почувствуйте себя частью толпы, с вступайте в беседы с новыми людьми. Ведь заранее не угадать, где можно встретить настоящую дружбу. А если вам еще необходимы деньги, это вообще будет замечательно, когда вы станете партнером компании Дотера. Здесь у вас начнется. Общение. Вы начнете проходить курсы обучения, кстати, они все бесплатные, всего-навсего, и вы будете пользоваться маслами со скидкой 25%. Здесь будет важно для вас общение, вы будете много общаться, вы будете помогать людям, вы будете изучать масла, вы будете их на себе использовать. У вас улучшится эмоциональное здоровье, финансовое положение. У вас улучшатся отношения с маслами. Масла можно полностью заменить, убрать аптечку и заменить все лекарства маслами, но это со временем вам придет, когда вы изучите масла и будете нести эту информацию людям, помогать людям, общаться. Почему же боят долго? Если вам интересно общение с людьми и сразу заработок, переходите в описание по ссылке. Пишите мне в личку, я вам помогу зарегистрироваться и получить скидку 25%. Также вас запишу на бесплатное обучение, продвижение бизнеса и также изучение массы. Почему же болят бедра? Такие боли могут мучить людей, слишком цепляющих за предсказуемость жизни и комфорт. Патологическая боязнь перемен, нежелание менять устоявшийся порядок вещей, постоянное сопротивление новому могут спровоцировать боль бедра. Какой же у вас выход? Не сопротивляйтесь естественному течению жизни. Жизнь подвижна, изменчива. Да. Кем она интересна? Воспринимайте перемены как захватывающие приключения и не откладывайте на потом важные для себя решения. Почему же болят колени? Боль колени, вероятнее всего, является признаком сильного раздутого «я». Колени болят, когда мы слишком много думаем о себе и слишком мало о других, когда мы твердо и бескомпромиссно уверены, что мир вращается вокруг нас. Огнитесь а вокруг и обратите внимание, будьте на планете, будьте внимательнее к окружающим, выслушивайте других, помогите маме, поднимите коллегу, чаще помогайте людям. Можно заняться также волонтерской деятельностью. Уберите свое внимание с себя и начните помогать другим. Боль. Боль. в этой области – это признак сильной эмоциональной перезагрузки. Чувство Собственничество, любовные переживания, мучительная и ослепляющая ревность. Вам необходимо научиться доверять своей второй половинке. Расслабьтесь и перестаньте контролировать любимого человека. Не накручивайте себя, и, возможно, пришло время отказаться от, старших, от старых и сжедших себя привязанности, отпустите мужчину, пускай вдохновляйте его на дела. Если у вас какая-то возникает проблема, просто скажите мужчине эту проблему, дайте возможность ему решить вашу проблему. Как правило, у мужчин предназначение решать ваши проблемы, а женщине вдохновлять мужчину на решение этих проблем. Ладышки. Боль в лодыжках означает, что мы часто забываем про себя и отказываем себе от получению удовольствия. Может быть, работа занимает все ваше время, или вы слишком серьезно относимся к своим желаниям, постоянно подвигаясь себя и свои желания на второе место. Пришло время начать себя баловать. Купите себе то, что хочется, дайте себе выспаться. Попробуйте ту дорогую вкусняшку, в которой вы себе всегда отказывались. Забудьте на время о карьере и подумайте, например, о романтических отношениях со своей второй половинкой или спланируйте путешествие своей мечты. Если же вы сильно зациклены на своих проблемах, пишите мне в комментариях или в личку, и я обязательно вам помогу. Приходите ко мне на консультацию. Ступни. Почему же болят ступни? Вероятно, в глубокой вы находитесь сейчас апатии. Как будто ваше тело отказывается идти дальше. Как будто вы боитесь жизни, не видите смысла жизни и движения вперед. Когда вы подсознательно думаете, что все плохо, и жизнь не удалась. Поэтому болят ступни. Учитесь обращать внимание на маленькие радости жизни, на красоту окружающего мира и людей. Наслаждайтесь вкусами, запахами, ветром и солнцем. Заведите пушистого питомца или найдите интересное хобби, которое вам поможет развиваться. Напомните свою жизнь, избегайте грустных воспоминаний и чаще улыбайтесь. Ищите радость в жизни каждый день. Какой же мы сделаем вывод из этого всего? Просто полюбите себя, прощайте себя, относитесь внимательнее к окружающим и постарайтесь не держать на людей зла и обиды. Общайтесь, улыбайтесь. Это вам очень идет. Будьте здоровы, но для того, чтобы к этому прийти, вам необходимо наполниться. Если вы не знаете, как это сделать, как наполниться, как полюбить себя, как начать получать позитивные эмоции, записывайтесь ко мне на консультацию. Ссылка находится в описании видео. Также я оставлю курсы, которые вам могут помочь. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, напишите свою историю почему у вас, что у вас болит и как вы думаете, почему. Мне будет очень интересно почитать. Ну и не забудьте поставить лайк, если вам это видео понравилось. Всего доброго! До встречи в новых видео!